Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко, продолжаем проходить Geometry Dash World, и это четвертый уровень во второй локации под названием Раунд 1. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите прохождения последнего уровня в этой версии Geometry Dash.